Привет, аудитория! Ну что, у нас в эту субботу пройдет очередной турнир UFC, UFC Fight Nights, UFC Убойные Ночи. И главное событие этого турнира – это бой среднего веса Шон Стрикланд против Джека Хермансона. Джек Хермансон, 33 года, базовый борец, вроде как неплохими навыками ударки. И Шон Стрикленд младше его на 3 года, Базовый ударник с вроде как неплохими навыками борьбы. Честно, сложно мне дался анализ этого боя. В целых полтора часа, может быть, два я сидел, разбирал коэффициенты. Думал, куда поставить. Думал, уже вообще не ставить. Ну, нахер пропустить его, блядь, конченый бой этот. Но, тем не менее, пришел я к какому-то более-менее адекватному решению. И сейчас я вам его оглашу. У меня два варианта коэффициентов. Это более рисковый коэффициент и менее рисковый коэффициент. Более рисковый это то, что Шон Стрикленд победит Джека Хермансона код кода срочно с коэффициентом 5,5 и менее рисковый это то, что бой дойдет до решения судей с коэффициентом 1,9 А менее рисковый коэффициент объясняется в принципе статистически. Хермансон крайне свои бои. Если выигрывал, то выигрывал Единогласным решением Ну и Стрикланд в крайних своих боях Не особо рисковал Даже не добивал своих соперников Когда мог это сделать И тоже выигрывал решением Плюс к этому я могу сказать, что Хермансону в стойке со Стрикландом делать нечего И ему надо каким-то образом Искать решение в борьбе Стрикланд будет пытаться Вылезти из борьбы в стойку Ну, таким образом Бой может легко продлиться 5 раундов То есть Хермсон будет приводить, Стрикланд будет пытаться вылезти Хермсон будет не давать Все-таки Хермсон тяжелее, чем Стрикланд Если он приведет его То Стрикланду не так просто будет Под него вылезти Но учитывая, что у Стрикланда тоже есть есть навыки в борьбе. Я думаю, не все переводы от Хермансона будут проходить. Ну, так вот, такая тигмотина может продолжаться на протяжении всего боя. Очень большая вероятность, что так и будет. Но я рискну все-таки поставить на более рисковый коэффициент. На 5,5 это то, что Стрикленд победит КОТКО. Почему я так сделаю? Ну, потому что... Стрикланд ударки превосходит однозначно Хермансона. И Хермансон, в принципе, когда встречался с серьезными ударниками, или ударниками, которые, у которых есть динамит в кулаках, такие как Тиаго Сантас, Джаред Кананье, он от них отлетал нокаут. Но а Стрикленд, ну да, у него нет такого динамита в кулаках, как у Кананье и у Сантаса. Но кроме того, что у него довольно-таки э, тяжелые удары Он накидывает достаточно большое количество ударов И делает это довольно-таки резко И еще Стрикланд понимает, что ему надо яркая победа Это его быстрее приблизит к титульному бою э, И это добавит ему аудитории э, добавит ему хайпа Поэтому ярко завершить бой для Стрикланда будет в приоритете Вот я считаю это очень вероятным событием Поэтому я буду рисковать ставить на коэффициент 5,5 Ну а вы можете поставить на коэффициент 1,9 Бой закончится решением судей. Все, аудитория, давайте, до встречи. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, дизлайки, комментарии прочитаю, отвечу на адекватные комментарии. Все, давайте, до следующего прогноза.